Вся красота этого мира заключается в том, что если вы делаете правильные вещи, так или иначе это принесет плоды. Неважно, делаете ли вы это с любовью, радостью, страданием, ненавистью, злостью, если вы делаете правильные вещи, это принесет свои плоды. Так устроен мир. Если вы делаете правильные вещи, не важно, как вы их делаете, это принесет свои плоды. Нет такого условия, что результат получится только в том случае, если вы будете делать что-то с любовью. Нет, если вы делаете что-то с любовью, это будет более приятно для вас. Вот и все. Сам процесс выполнения будет чудесным для вас. В противном случае это будет мучение. Результат все равно будет. Если вы будете плевать эти манговые деревья с большим страданием, в итоге все все равно получится. Плоды манговые растут, просто вы не сможете именно сладиться. Их съест кто-то другой. Если же вы будете плевать их с радостью и любовью, то вы первыми заметите завязывающиеся цветки, и тогда, возможно, вам удастся съесть и плод. Иначе вы можете не съесть плод, но плод в любом случае появится. В этом и есть вся красота этого мироздания. Если вы делаете правильные вещи, получается результат. То, как вы что-то делаете, определит качество вашей жизни но не повлияет на результат. Результат будет в любом случае. Жил один птицефермер, фермер, который занимался разведением кур. Чтобы повысить производительность, он постоянно читал разные материалы. И вот однажды он нашел газетную статью о том, как один каменщик установил рекорд, уложив 24 тысячи кирпичей за один день. Фермер очень этим вдохновился. Он вырезал эту статью из газеты и понес ее в курятник. Люди спросили, что ты собираешься делать? Куда ты идешь? Он ответил, Я расскажу всем моим курам о том, как этот человек уложил 24 тысячи кирпичей за один день. Вы на что-то рассчитываете. Но так это не работает. Так это не работает. Если вы расскажете своим корам, что человек уложил 24 тысячи кирпичей, они не смогут снести вам 24 тысячи яиц за день. Так не бывает. К сожалению, даже на то, чтобы узнать, как работает человеческий механизм, у людей уходит целая жизнь. Но даже тогда они не знают, как он работает. Если вы достигнете такого понимания, что окажетесь вне любого разделения и сможете посмотреть на все как на единое целое, единым взглядом, а не так, что на одно вы смотрите одним взглядом, на другое другим. Нет, не так. У вас для всего есть только один взгляд. Если вы будете такими, то внезапно все ваше тело наполнится светом. Это сработает. Одно только это — если вы, вместо того, чтобы смотреть на мир с этого уровня, позволите своей духовности подняться сюда, если эти два глаза погрузятся в это, вы сможете видеть все единым взглядом, а не двумя разными. Вам нравится этот человек, вам не нравится тот человек. Вы любите этого, ненавидите того, вы ладите с этим, а с тем не ладите. Этот хороший, от а того вы терпеть не можете. Если вы выйдете за пределы этого, если сможете смотреть на все одинаково, единым взглядом, садхана перейдет в совершенно иное измерение. Сделайте одно только это, иначе процесс наполнения светом отнимет у вас много сил. Если вы хотите наполниться светом без этого, то потребуются феноменальные усилия, и эффект очень быстро угаснет. Видите ли, когда вы смотрите на свою жизнь только как на процесс выживания, оценочное суждение необходимо. Вы идете по улице, вы, как любое животное в лесу, постоянно оцениваете. Кто нормальный, кто нет, где опасность, где друг, где враг — вы постоянно на стороже. Если вы живете в таком состоянии, вы сможете выживать. Но когда постоянное разделение превалирует в вашей жизни, тогда все в этом мире становится фрагментированным, и шансы на то, что вы когда-нибудь наполнитесь светом, становятся очень малы. Это полезно только для выживания. Если вы хотите смотреть на жизнь, если вы хотите воспринимать жизнь такой, какая она есть на самом деле, вам нужен единый взгляд — один глаз, а не два. Два глаза помогут вам выжить, и только... Просто со временем, под словом «выживание» мы стали подразумевать все больше и больше вещей. Нет, это не просто выживание. Чтобы заниматься своей профессией, создавать карьеру, делать то, это, мне нужен разделяющий ум. На самом деле вы просто усложнили свой процесс выживания. Вот и все. Когда-то выживание означало просто наличие пищи в желудке. Теперь это стало означать много всего. Процесс выживания стал чрезвычайно сложным. С развитием так называемой цивилизации люди не стали цивилизованными. Они усложнили свою дикость. Простая дикость состояла в том, что если вы видели человека, и он вам не нравился, вы его пронзали копьем. Это простая дикость. Теперь же она очень сложная. Если вам кто-то не нравится, вы напишите длинную статью в газете, не упоминая о нем напрямую, но издеваясь над ним миллионом разных способов. Так что, постоянно усложняя процесс выживания, вы столкнетесь со множеством проблем. И, конечно, вы сможете найти решение, вы сможете занять себя придумыванием проблем и поиском решений. Но каково решение в конечном итоге? Если вы будете продолжать в том же духе, то единственным облегчением, как для тех, кто верит, что ищет решение, так и для тех, кто открыто создает проблемы, или для тех, кто создает проблемы неосознанно. Для всех них облегчением в конечном итоге будет фраза «покойся с миром», потому что это единственный вариант, когда они смогут прочувствовать это. По крайней мере, они будут лежать на одном месте, и мечась все время в разные стороны. Вы не познаете ни единого мгновения неподвижности. Если вы не познали красоту и безграничность неподвижного состояния, Попросту говоря, вы больны. Если я буду сидеть вот так, естественно, вы подумаете, что я болен, не так ли? Но разве в вашем уме происходит не то же самое? Это болезнь. Ваше единственное утешение в том, что даже ваш врач этого не видит потому что один трясущийся человек не может увидеть, что другой тоже трясется. Если вы не можете разобраться со своей жизнью, то думаете, что можете как-то понять всю космическую картину или любой другой аспект жизни? Вы думаете, это возможно? Вы просто становитесь заложником своего психологического процесса. Первостепенное значение приобретает то, что происходит в вашем уме, в ваших мыслях и эмоциях. Когда ваши мысли и эмоции выходят на первый план, говоря простым языком, это означает, что начало превалировать ваше мелкое творение. Оно стало намного важнее чем величие творения Создателя. Вот и все, что это значит. Это очень ограниченный способ существования на этой планете. Самый ничтожный способ существования для человека — это быть поглощенным своим творением. Потому что то, что вы можете создать здесь, кем бы вы ни были, какими бы могущественными вы ни были, то, что вы можете создать, настолько ничтожно по сравнению с тем творением, что уже произошло. Если вы хотите познать жизнь, если вы хотите почувствовать вкус жизни, если вы хотите наслаждаться соком жизни, этого никогда не произойдет через ваш психологический процесс.